Мы не смеем Теперь поговорим. Какой пиздатый маникюр! Если поставите 100 лайков под видео, я скину номерочек. Эй, тварь, пойди сюда! Поговорить хочу! Ты чё, шакал? Страх потерял? Будешь у меня шахидом работать! Ибо нехуй <связи> Ну, чувак, у тебя проблем большие, я так понимаю Девушки-то давно не было, да? Фангую, он сейчас сать пойдет Мэр пошел сливать чё? чё ты куда сосиску тел чувак сочувствую. другой жизни посыл У ебаная! Опять? Ага! Я тебя видел! Выкуси! На, бля! Одна пуля, две дырки, вторую сам сделал. А ты померла таких шкура. Ну, полюбовались видом, пора и честь знать. О, да, одеколон со спиртом на охоте, то, что надо. Теперь ни одно животное из-за запаха меня не заметит. Ах, вот ты где, подлюга заморская. Ну погоди, сейчас у тебя в жопе на одну дырку больше будет. Я наверняка уверен, что это олень. Надо рассмотреть поближе. Да, это точно Лень. Видите, какая шорстка красивая? Прям как дерево. Сука! Ммм, <звук> пахнет лавандышем. И духами. А сейчас начинает вонять говном. Это от тебя? О, блять, Винни-Пох с дерева свалился. Саня, давай под корень его срубим. Я же тебе сказал, что сосало твою на мою. Саня, лутай быстрее, пока второй не спустился. Сучий пятачок. Северо-востоку. Согласно моему анализу, единственный вариант здесь бросок. Я, О, я башу люблю башу башу бросать. Э, в смысле, дорогой мой, ты шо, у тебя человека. схемы перегорели? Или тебя петуч по голове ударил? Ветер три узла, направление 274. Только Дистанция попробуй промахнуться. Метров. Вес бросаемого объекта 89 килограммов. Я не жирный. Доверьтесь мне. Находится наверху антенны. Требуется перемещение броском с последующим самостоятельным подъемом. Вот называется, поставила МД. Лучше бы Intel i7 воткнул в тебя. Мозгов бы хоть прибавилось. Придется дурселя в третий раз менять. Эмм, серьезно? Ты чё, Серьезно? Я ебал эту игру. Пакелу похуй, что он под водой. Умри в муках! Красиво ушел, как будто в смыли. О, лут с босса, интересно. Э, бля, куда? Там же еще лут остался! Конечно. Да, согласен, самый важный предмет у охотника. Не лук или копье, а именно зубная щетка. One B. Явик. Three B. Easy trade. Not efficient. О, ты кришал. О, ты найс О, ты Найс, О, ты кришал. О, ты кришал. О, ты кришал. О, ты кришал. О, ты Репорт от... Зачем ты шифтил? Потому что он не даун. Пейн, ты не даун? Нет, блядь. Ты не Пейн. А ты даун, блядь. Я тоже не Пейн. Но ты же даун. Но я не ты. Что? Что? Блядь! Кто? Блядь, не терпит, сука. Блять, что это за тавтология была? Это это за шкор просто. Тарнон, аймлок. Ч ч? Я не понял, что он сказал, но вроде это смешно было. <связывая> come be, комби, комби, комби, fucking man, come and be, come. On. Oh, <связывая> Потом смог прилетел сейчас, флешку прилетела. <связывая> <связывая> Здорово! О, окно, окно! Кто чеков? Эт дебилы, блядь. На, по блядь. А чё, хочешь? Не хочет. ПИЗДА, блядь! Чё, блядь, красава. Я не допрыгнул. На физкультуре плохо занимался.